Едем на Воронцовские пещеры. Поехали с нами. Всем большой привет. Как вы уже поняли, сегодняшнее видео не о недвижимости в Сочи. Сегодняшнее видео из рубрики «Где отдохнуть в Сочи». И мы с друзьями и родственниками выбрались на Воронцовские пещеры. Все, двигаем-двигаем. Влад, тебе понравилась дорога? Дорога, на самом деле, была очень красивая. То есть мы приехали, припарковались. Нужно здесь купить билет за 100 рублей, чтобы пойти на Воронцовские пещеры. Смотрю, здесь выращивают кроликов. И, если я понимаю правильно, это смотровая площадка. Да, здесь есть смотровая площадка, кафешка. С потрясающим видом мы решили сначала заказать еду, а на обратном пути зайти покушать. Кафе у Малика. Здесь еще на самом деле все на стадии расширения. Поднимемся на смотровую площадку. И что мы тут видим? Потрясающий вид на горы. Море отсюда не видно, Воронцовские пещеры 2020, а это, я так понимаю, всевозможные сувенирчики. Воздух тут наичистейший, от шлагбаума до самих пещер нам идти, наверное, метров 400-500, вот по такой дороге. То есть, вы устали, можно присесть на лавочку, да? Прошли мы по пути, до пещеры осталось 250 метров. На полпути здесь есть туалет, есть еще одно такое мини-кафе. Здесь продаются сувениры, а мы двигаемся дальше. Воронцовские пещеры. Это надо видеть. Стоимость посещения 350 рублей взрослый, 200 рублей детский. До 7 лет бесплатно. Давайте, давайте Догоняйте. Ну, кстати, тут будет так достаточно скользко и грязно, если пойдет дождичек. Чита, Смоленск. Пометили, смотрю, камешки. Белгород. Подъемы тут сменяются крутыми спусками. Ну, вот мы и пришли. Красота здесь. Неописуемое. Ждем, когда подтянется народ, чтобы всей группой пойти на экскурсию. Можно умыться. И попить. Что это Влад здесь обнаружил? А? Что это тут такое? А? А? они делали? Это они делали. Вон там металл это, Типа рок. Ага. Круто здесь. Можно тут и шашлык пожарить. Мы еще не были в самих пещерах, но уже есть понимание, что мы не зря сюда приехали. Красотища. Так, народ собрался, купили билетики. Проходим вниз. Итак, началась экскурсия по Вратсовским. Пещерам температура здесь и зимой и летом стабильная плюс 12 градусов всю а, эту пещеру создала природа за исключением период и освещения. пошли в зал академии наук он получил такое название с 1934 года то есть 1934 году Внутри зала был городок по изучению пещеры. Кстати, воронцовские пещеры очень полезны для здоровья. Такого воздуха, как здесь, заряженного какими-то там частицами ионами, да, нет больше нигде. Это сказал вот один такой умный человек. И, кстати, в воронцовских пещерах Берет свое начало речка Кудепста. Кто бы мог подумать, вот ее русло. И когда здесь идут обильные дожди, соответственно, эта пещера заполняется водой. Вот так вот. А еще в Воронцовских пещерах есть экстремальные экскурсионные маршруты, например. Вот туда. Очень, я вам скажу, любопытно и познавательно. Какие фрагменты вы можете увидеть у нас здесь, либо в музее. Это действительно настоящие фрагменты пещерного медведя. И насчитывают 30 000. Слышали? Вот так. Конечно, поверхность земли в таком состоянии поднимать ни в коем случае нельзя. А еще здесь жили первобытные люди. Похоже, на самом деле. Глава орла, летящего вниз. Еще в этих пещерах живет много летучих мышей, но почему-то на летний период они покидают пещеру. 600 метров красивых. Воронцовских пещер. Очень классная экскурсия, да, Тань? Обалденно. Влад, возвращайтесь уже. Влад, тебе понравилась экскурсия в Воронцовских пещерах? Отличная экскурсия. Не вон, заряженный воздух. Попал в мозг и обманил. Кстати, кстати, когда мы выходили, я почувствовал небольшое опьянение. В общем, очень даже рекомендуем вам съездить на Воронцовские пещеры, которые находятся... Кости нам очень понравилось. Но ну, а если вы впервые на моем канале, то канал моего недвижимости в городе Сочи. И если она вас интересует, то обязательно подпишитесь на канал. Не забудьте там поставить колокольчик, чтобы не пропустить интересные предложения. За мои старания поставьте, пожалуйста, лайк. И рекомендую еще подписаться в Инстаграм. Там очень много вторичек. Ну, а у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков. Недвижимость в Сочи. До новых видео. Пока.